Стая Баларак. Да, интересно, что это за Баларак был такой. Случайно, не тот ли Баларак? Вершитель, я несу ужасные новости. Целебрал, которого мы считали погибшим, восстал вновь. Чудовище вернулось к жизни, хоть мы и нанесли ему огромный урон. И теперь готовит уверенную ему стаю к следующему нападению. Этого я и боялся. Наивно было доверять Тасадару. Конклав не скоро забудет его гнусное предательство. Но мы не должны терять решимости. Истинным воинам Протосом не пристало нападать на беззащитных церебралов. Нет, мы обрушим на Рой всю нашу мощь, всю нашу ярость. Вершитель. Нам следует направить основные силы в провинцию Скион, захваченную зергами. Пусть чудовища познают гнев детей Айура. А претер Феникс с небольшим отрядом останется защищать Антиох от дальнейших нападений. Да тебя Адун Вершитель. Пусть враги Айура встретят быструю смерть. Да уж. Это точно был не артанец. Так. Кокура. Кура у Кокура. Так, давайте создадим побольше зондиков так, Кстати, надо пилон мне сразу поставить. А то я же зна... знаю себя. Я забуду опять поставить пилон. И давай сразу газок. газка у нас очень мало. Так я говорю потише сделать что-то твари ой, ой, ой, ой Так отлично. Давайте разведем тут что у нас есть. Кокура, Кокура. Хаос. Будет так, Кокура. тут что-то у нас, я смотрю, интересненькое походу. Так, давайте добывайте мне газок. Больше газа. Ожидаю. Кокура, будет исполнено. Хаос. Да, я думаю, просто может где-то есть поблизости возможность поставить вторую базу. Не, ну по идее должна быть где-то возможность, а где именно, не понимаю. Вот она, вот она вторая база моя будущая. Отлично, и газок тут, и кристаллики. Кристалики, возвращайтесь. Да. Хотел сказать, возвращайтесь домой. У нас тут уже дома гости, я смотрю. Беги, беги, беги, беги! Гей хаос, так пойдемте давай Nexus установим здесь, Чё кайф, Что, кайф? Хаос. да -мо, откуда вы беретесь, собачка попрыгала попрыгала блин, примешала зонду пройти и все, и, ничего так и не произошло Ладно, сейчас тогда будем изучение делать, потому что я чувствую, пока мы уничтожим эту собаку, тут уже а, будут у нас возможность халявные ресурсы добывать. Так, вообще надо, конечно, здесь еще поставить фотоночки. Да. Что-то сильно быстро. Чё, сильно быстро решил вторую базу ставить или точнее сильно рано наверное. так можно было бы вот этих ребят оставить здесь а эти пускай идут домой побывайте дальше кристаллы минералы я пока дальше двигаться боюсь я думаю это правильно уже там, возможно, сейчас я встречу гораздо больше армии. А я слетаю просто своими звездолетами, хоть посмотрю, что тут у нас есть поблизости. Так, база противника, уже я ее вижу. Так, вот Алиска боится, конечно же, нападать на, таких, на такие войска. Так, давайте еще несколько зондов. Так, тут <связь> еще у нас нету. Сюда. <связь> Сука. Так, тут еще я смотрю можно вторую базу поставить. Я в Call of Duty не играю уже наверное, с первого modern warfare -а. <laughs> ну, то есть наверное давно я уже не играю в эту серию Так, вот я спой гидролизки у нас осторожненько надо тогда играть Но здесь в особенности надо быть осторожным потому что тут уже приходила кучка Белых гидролизков Чувствую, может прийти еще какая-нибудь кучка противников. Так что давайте начнем обороняться. Поставлю сейчас пилон, да. И, наверное, регенерацию щитов. Потому что все-таки щиты. У меня пока нету нормальной армии. Надо щиты чем-то поднакапливать. Так, улучшение завершено. Давайте броню тогда улучшим. Что такое? я что ты не О чем игра вопрос такой? О. Это, конечно, очень хороший вопрос. В том смысле, что я буду очень долго тебе рассказывать по поводу чего игра, но тут просто драчка происходит если кратко кратка. Драчка происходит, есть три фракции, и они между собой воюют. В общем, знаешь, если игру такой Warcraft, то это примерно то же самое. Так, ну что, поставим энфотонку еще одну. Да, пускай у меня тут такая будет оборона, потому что я смотрю, сейчас они все сюда будут бежать в атаку. Как ты сранец, собачий. недостаточно да очень недостаточно можно было бы еще казарма не дополнительно здесь установить и кстати надо кибернетическое ядро мне. А, так, да, все кибернетическое ядро плюс еще давайте рабов Ой, ладно не рабов зонды заиграй какого названия твоего канала до да, хороший вопрос Ладно, хватит угорять <звы> давайте газок хотя мне газок сейчас почти не нужно не понимаю зачем столько здесь газа в этой миссии потому что по сути я только газ трачу на драгунов и на улучшение улучшения рано, рано или поздно кончится так здесь на нас нападает такая прям хорошая группировка войск противника но но они, конечно, отсасывают. Ч ⁇ кайф? Блин, что-то я не пойму. Мне кажется, или проблема со звучкой, или проблема у меня со слухом. Такое чувство, как будто они говорят, чё, кайф. Но это, наверное, лучшая фраза подошла бы тиранам, потому что они там втыкают. Ну, адреналинчик, понятное дело, и им это. И такие говорят, что, Каев? Ладно, какие-то у меня мысли странные. Так, это получается, у меня третий кнопка не назначена. Теперь все назначено. Давайте добывайте газок. Ну, один пускай газок добывает, другой пускай еще минералы. Так, можно даже было бы еще дополнительно казарму поставить. Уже третий. То так быстро очень бы нанимал войска. Опа, тут у нас появилось еще какое-то улучшение. Подожди, для воздушных, да, войск? Для воздушных войск. А у меня есть возможность теперь строить другие здания. Да, например, цитадель Адуна. Или звездные врата. Но звездные врата, не знаю, даже нет. Наверное, мне они не нужны будут. Мне нужны цитадель Адуна, например. Ну, давайте поставим. Ладно, у меня уже ресурсов так много, что можно было бы даже и ставить ненужные здания. Так, пилон лучше поставим там, где он не будет нападать. Не хотелось бы, чтобы их раздолбали. Так. Нужно построить больше пилонов. Вот тебе пилоны. О, ножки зилотов. Вот это мне очень надо. Плюсы можно было бы разведчиков поделать. Кстати, они очень дорого стоят и смотрят. Сочи по истории, я первый раз такое слышал <смех> Если я был бы учителем истории, возможно, это был бы оправданный. То есть, ну, оправдан вопрос твой, но пока <смех> Сейчас я до такого не докатился, ну или, по крайней мере <смех> Я, в общем-то, не такой человек, который делает что-то по истории я экскурс в истории дела, а курсачи вроде такого не было. <с> да, вообще лучше тебе поспать пойти. С, С такими вопросами. Нужно так, блин, сколько надо пилонов? Ну, сколько пилон, интересно, дает запасы? Я вот никогда не смотрел. Но, судя по всему, пилон дает всего лишь 4 запаса, что ли? Мне дополнительных лимита. Что-то совсем как-то скудно. Я вернулся, я вернулся. Давайте слетаем разведчиками, пока посмотрим, что тут за базы. Там еще одна база, и там одна база, да? Каково у нас задание? Уничтожьте колонии зергов. Ну, делаем вывод, что здесь две колонии зергов, потому что тут одна белая, там одна красная, на меня больше никто не нападал. Так что логично, в принципе, все, да? Так, там я смотрю, у них гидра есть какая-то, так что не будем сильно ее наглеть, наглеть. Посоздаем, давайте-ка, звездолеты, потому что я гляжу, тут очень жесткая оборона против земли. Дел курсачи по истории и топил в варбант и total war. Видео такого. Бл ну блин, не блогеры, а летсплееры, наверное, да, правильно будет сказать жал, сейчас, наверное, уже никто не говорит про людей, которые снимают прохождения там или обзоры, что это летсплеер Дальше раньше вас так вас говорили, сейчас, наверное, уже так не говорят ну, по крайней мере, такое слово не слышу очень давно просто, наверное, давно не заходил на другие каналы, да в этом еще есть проблема такая Да, слушайте, мне же надо улучшение сделать Воздушных войск а еще лучше поставить Дополнительно кибернетическое ядро Дабы быстрее изучать Потому что это изучение будет Очень долго идти Следующее улучшение тогда лучше С помощью второго кибер... кибернетического ядра Устроить Гейхаус да. Полетели давайте Еще попробуем похарасить противника Конечно, Харас здесь почти что бесполезно, потому что у меня всего 5 звездолетов, а там целая куча Гидры наверняка. Раз уж там целая куча антиземли, то антиэра, Ой, анти тоже у них предостаточно. Да, гидры просто просто дохренища, грубо скажем. И а... как с помощью такой армии воевать, я даже не предполагаю. Может быть как-то выманить, типа, Гидру на одну сторону карты, а потом я тем временем нападу своими воздушными войсками, воздушной своей флотилией. Наверное, так лучше сделать. Чё, кайф? Так, пойдемте, давайте в атаку. Эм, сука, взял мне звездолет один, заброс. Так, ножки зилкан есть, это очень неплохая Возможность нам сейчас их поубивать Прям очень быстро можно рубать Теперь всяких гидролизков Практически потерь даже никаких У меня и не было, потому что наверняка у них даже улучшения Слушайте, а это очень Неплохое нападение Но нет, все-таки у них ничего не удалось Так, тут походу раньше были противники, но сейчас их уже и нету. Так, создаем еще дополнительные звездолеты. Вообще, как называется, разведчик? Скал тогда можно его назвать. Если перевести на, ну, перевести с русского на английский, да? Так, а тут спуск вообще есть какой-то? И мне только по-любому надо с помощью транспортного корабля вниз попадать. Это было бы забавно. Но нет, слава богу, есть все-таки спуск. Пятая кнопка у меня что ли не назначена получается? Да, пятая кнопка у меня не назначена когда будет врата здесь шума. Жизнь за так откуда вы прибегаете да и пожалуйста бегите на ту базу тут у меня есть войска все равно. На так, как на там войск. поживает мое улучшение? Походу, сейчас у меня закончится второе улучшение на воздушные войска, и можно будет пойти в атаку. Твои Йо, первый Сколько муталистов они понанимали, а? Улучшение доделалось последнее. Сейчас соединим флотилию это. Только попробуйте убейте гидролистов. Нормально, теперь они их косят. Нормуль. Так, давайте еще дополнительные. Дополнительные войска. войска в Так, еще пайлонов пару. Не объединяю в группы, я знаю об этом но Просто мне как-то неудобно Объединять в группы Я небольшой любитель такой таких вещей Просто мне удобно здание, чтобы мы его так Такс Пока у меня больше нету, да? А, или есть еще. Ну, давайте вот сейчас прям всеми вот этими моими воздушными войсками нападем. не вот интересно, я смогу ли добиться хоть каких-то результатов. Очень даже неплохо. Ну и все. Так, ломать вот это вот здание. Ну, спорочку, то есть. Так, отлично, здание гидролисков сломали. Теперь не могут появляться гидролиски. Ну, я, по крайней мере, на это рассчитываю. Ну, давайте я все войска, которые у меня нанялись, пошлю тоже в атаку. сигнал. Да, боюсь, сейчас много смертников будет. Давайте пойдемте в атаку. А -а -а. Так, отлично, ребят. Вы только идите в атаку, а не стойте. Так, отлично, добиваем их всех. Опа, Пошло, подошло подкрепление. <смех> Белый, видимо, почуял, что что-то жопа моему союзнику приходит. Надо прийти на помощь ему. Отлично, мы выбили эту базу. Так, давайте слетаем теперь на базу белого Посмотрим, что у него там Может быть там оборона-то совсем другая Как раз таки нацелены на воздух, а не на землю Так, первая спорочка Опа, тут у него есть еще и Как они называются, слеп Опа, еще одна спорка Еще спорка Значит, здесь хаос. надо по-любому атаковать землей. Потому что очень много антиэйро у него. Бегом сюда. Хаос! Битва меня. Принимаю Гей, сумму. хаос, давайте сюда все. Я тебе нужен. Ожидание команды Исату. ЗОГ КОЛОДАС Во имя Возмездие Бои бойканцы переходим Бегом сюда. Ну и все. ГГшечка. Конечно, миссия очень легкая получается. Противник особо не наседает. То есть, вообще он даже не, не, не мешает мне создавать армию. Создавать базу. Хотя он об этом прекрасно, видимо, осведомлен. Потому что он прибегает на базу, которую основал буквально... Через некоторое время, но это все равно будто не помогает. Вершитель. Антиох надвигаются полчища Претор, ты должен удерживать свои позиции как можно дольше. Сражайся храбро, доблестный феникс, и помни, тебя хранят боги. Адун. Хранят боги прекрасно сказано типа ты там держись главное вы там держитесь короче так сказать.